Страстью ранено сердце мое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 Если встретить тебя суждено Только лишь через смертный порог Я молю, чтобы время пришло Мир и милость тебе, о пророк В жизни будет, как нам суждено Расцветает надежды росток Там, где слышится имя твое Милость тебе, о Пророк